В одной из лекций вы говорили, что, мы на земле, что на Земле есть люди, порожденные от непроявленных на Земле когда-то богов или разумов другого порядка. Их задача пост – постичь пути Феба и Диониса в равной степени. И эту задачу никто из существующих богов не поддержит. Сейчас мы переехали на новый движок. Есть ли место в новой реальности для тех, чьи задачи не поддержит ни один из богов? Конечно. Конечно, движок – на который мы переезжаем, во-первых, переезжают не все, а только те, кто готов, и по мере готовности дальше, дальше будут переезжать. На этом уровне не предполагается, на этом движке не предполагается зависимость человека от Бога. Поэтому вы там можете проходить те пути, которые сами для себя определите. Судьба больше не властна над вами. То есть вот ту судьбу, которую вы себе определили в виде цели, полагания вот это и есть судьба. Если вы определили себе судьбой нарожая 10 детей, это ваш выбор и ваша судьба. Если вы целеположили себе стать миллионером долларовым или миллиардером, это ваша судьба. Пока вы ее не достигнете, как бы, да, друг, другую не менять. Вот. А если менять, то с учетом этой. То есть в чем смысл нового движка? Люди перестают зависеть от богов, от любых. Боги сами по себе, люди сами по себе. Это в прорицании Вельвы очень хорошо сказано, как это будет. Молодые боги займутся своим творением, а два освободившихся и выживших человека, Лиф-Электросир, займутся своим творением. И они не будут зависеть друг от друга совсем, что раньше было недопустимо. Все будет существовать на основании собственных природных законов. И боги, и люди, и нелюди, и природа, все. В тех местах, где они совпадают по, по целеполаганию, по, по намерениям и по правилам добра, там они будут вместе. Там, где не совпадают, там они не будут вместе. Невозможно никакое подавление воли, никакое насилие. Даже самое маленькое, как об этом сказано, опять же, в прорицании Вельва, заколосятся хлеба без посева. Понятно, что не воспринимаем буквально это, это фигура речи. Человеку не надо будет предлагать усилия и насилие над природой, чтобы что-либо получить для себя. Это абсолютная синергия. Это не значит, что человек превратится в дикое существо, живущее на блага природы и ничего не желающее для себя как раз нет. В будущем Каждый разум должен видеть свое у природы, не изменяя ее, чтобы взять свое. В природе есть все. Просто повтори, говорит природа. Повтори. Я уже все придумала, я уже все сделала. У меня есть все. Если ты повторяешь то, что я уже сделала, это значит, что это нужно. Но если ты делаешь то, что во мне нет, это что-то инородное. И я буду это отторгать. Я буду это исключать из себя. Удержать это можно только насильственным способом. Вот все предыдущие взаимодействия между природой и богами, а впоследствии людьми и природой, все строились на насилии, все строились на принципе патриархата насилия. До этого строилось на принципе матриархата приспособленчества, и наступило эпоха нового времени, синергии, когда не на силы не приспособляемся, а взаимопроникаем без нанесения вреда. Вот это об этом как раз и будет говорить новый движок, новый движок, на который мы последовательно переходим. Не все и не сразу. Кто-то останется на старом, кто-то перешел уже, кто-то переходит только сейчас, кому-то это еще предстоит. Каждому будет место, каждой реальности будет место, если она отвечает всем этим параметрам. Поэтому на новом движке будет редуцировано это понятие, канал Феба или канал Диониса. Это будет нечто другое. Может быть канал Видара или Кернунаса. Скоро мы это узнаем, я думаю.